Это программа пусть говорят? Да да да, это программа пусть говорят Пусть говорят? Пусть говорят? Пусть говорят. Пусть говорят. Пусть говорят. Стоп стоп стоп, ты готов посмотреть наше новое видео? Да да да, а ты подписан на наш канал с дочкой Video Baby? А ну-ка сделай сейчас Подписался? Молодец Также не забудь подписаться на наш инстаграм с дочкой Все новые фото и видео выходят сначала именно там Обязательно это сделай и поставь лайк по этим видео. И оставь комментарий. Обязательно нажми на колокольчик. Чтобы получать уведомления о нашем новом видео. Подожди, папа, мы не сказали, что скоро выходит наш новый клип. Точно, ребят, скоро выход нашего нового клипа. Обязательно поставьте комментарий и лайк, если ты ждешь нашего нового видео. Окей? Камера, мотор, съемка. Типа, ты мечтаешь там глазками. А пусть говорят папа жод. Да-да-да, ребяточки, мы были именно там. К сожалению, вы, естественно, сможете увидеть это видео, так как их тут не пропустил по авторским правам, потому что это видео к первому каналу. Но не расстраивайтесь, вы можете перейти в нашу группу ВКонтакте по ссылке внизу и посмотреть там сокращенное, там где мы именно выступали. Вот это вот все. А если вы хотите посмотреть полностью весь эфир, можете в гугле посмотреть. Написать папа Жо». Да, пусть говорят папа Жо». Ссылочка вся в описании, можете открыть ссылочку под этим видео И попасть прямо на нашу группу Нам пишут большие массы просто сообщений Те, кто видели нас, на пусть говорят Там, ребята, вы крутые, вы молодцы Спасибо вам, ребята, действительно Ваши комментарии греют Маша нас поддержка. Да, вы наша огромная поддержка Вы вообще греете наши сердца Очень много сообщений пришло, очень много кстати, сейчас вы еще посмотрите далее видео э, про клип, там, съемки клипа И папа даже не знала, что я его засняла, когда он мне показывал, какие движения надо делать Да, он это было здорово, реально Не переключайте, не выключайтесь, посмотрите мы... Там реально папа жжет Да, мы вставили видео, как я ей показывал, как надо движение в танце для клипа, который вот-вот Вот-вот-вот Да, засняла меня Ты должна в этом кадре, поняла, должна как-то ручками ну, типа сделать. Ну типа что-то такое. Ну только красиво, поняла, так тело. Короче, сейчас покажу. Даже не знаешь, что его камера пишет. Вот так ручками. Понял, вот так ручка Ну как-то легненькая. Поняла? Давай. Что ты смеешься? Да так. Задумывалась.